Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим греческие запеченные котлеты бефтикия. Для этого нам понадобится мясной фарш, соль, черный перец, красный перец жгучий, панировочные сухари, молоко, орегано, петрушка, лук репчатый, чеснок, масло оливковое, яйцо куриное. В миску добавляем репчатый лук, чеснок, наливаем молоко, И добавляем панировочные сухари. Все перемешиваем при помощи, при помощи погружного блендера. Также добавляем яйцо. Петрушку оригана, Перец. Соль. Все перемешиваем. В миску добавляем наш фарш и начинаем вымешивать. Добавляем примерно 1 столовую ложку масла оливкового. Продолжаем перемешивать. Накрываем полотенцем и убираем в прохладное место на 1 час. форму добавляем оливковое масло и лепим маленькие котлетки. Форму для запекания с нашими котлетками отправляем в духовку, разогретую до 190 градусов. Готовим до Тех пор пока поверхность немного не поджарится и не будет выделяться жидкость переворачиваем наши котлетки продолжаем запекать еще 20 минут вот у нас получились такие вот котлетки готовим гарнир Приятного аппетита!